Здравствуйте! Сегодня мне необходимо произвести очередную замену внутри салона фильтра на автомобиле Фиат альбеева Итак, приступаем к замене. Он находится с правой стороны. Это воздушный фильтр вот здесь. Под салоном багажников И внизу вот здесь он находится. Вот здесь установим воздушный фильтр. Итак, поближе сейчас. Взглядим. И будем вынимать. Неудобно, конечно, темно. Вот здесь я осладу один винтик, второй я не закручиваю верхний, который там вверху идет, а нижний я его ослабил, чтобы было видно, каком положении, где он находится. Вот этот винт мне надо сейчас открутить. Итак, его откручиваем. Правой рукой неудобно, тут надо ложиться и левой рукой только работать, а правой неудобно здесь. Вот раз И откручиваем ее. Открутил. Снимаем эту крышку. Она снимается легко. Вот так выглядит крышка. Вот два болта. Один справа, другой слева. Я вот этот верхний не закручиваю, когда второй расставлю. Вот так ставим верх на защелку. И нижняя вот защелочка есть. Вот видим, тоже защелочка внизу есть. Одна. И здесь вот вторая с двух сторон вот эти защелки вот так расположена эта крышка закручиваю я только крышку эту на один винт вот на этот винт закручиваю и все верхнее я его не закручиваю будет держаться теперь вытаскиваю этот фильтр вот видим вот видим как он хорошо вытаскивается вот. зацепился крючок и вот так он вытаскивается всё, дальше можно руками его вытащить все вытащил этот фильтр вот он. Выглядит старый фильтр. Теперь буду ставить новый. Новый фильтр брал такой же самой модели. Вот модель фильтра. Фит 1530. Обычно ставится стрелка в каком направлении потока воздуха. Но здесь стрелки я не вижу, поэтому вот этими местами, где поролон, ставим ее наружу. Завожу его. Этот фильтр хорошо входит туда. Вот зашел хорошо плотно. Теперь берем крышку. Крышка держится хорошо, она стала по месту. Защелки защелкнулись. Теперь необходимо закрутить этот винтик. Винт вот этот только буду один закручивать вот этот. А тот, который вверху, тут не закручиваем, потому что там неудобно. спираю рукой наживели, вот так его, а потом докручиваем отверткой. Конечно, неудобно но необходимо закрутить все вроде бы закрутил а кому охота и второй болт закрутит а второй расположен вот здесь вверху вот. его только на ощупь уже так его не видно вот это, это место на расположен второй винтик. или кому открочить первый раз придется вот здесь второй винт расположен.